Привет, друзья! Отрежьте фильмопласт чуть больше размера пялец. Припуск примерно по 2 см с каждой стороны для удобного запяливания. Выньте внутренний обод пялец и расположите стабилизатор поверх внешнего обода, размеченной стороной вверх. Прижмите стабилизатор внутренним ободом пялец с одной стороны и надавите с противоположной. Если при нажатии внутренний обод пялец не входит, то слегка ослабьте винт внешнего обода и снова надавите. Закрепив фильмопласт между двумя ободами пялец, подтяните стабилизатор со всех сторон, натягивая его, затем закрепите винт внешнего обода. Теперь возьмите острые ножницы и легким движением руки прочертите по стабилизатору крест-накрест. Задача разрезать верхний слой и не повредить нижний. С помощью ножниц подцепите верхний бумажный слой и удалите его. Вот теперь перед вами клевая поверхность, на которой можно разместить ткань лицевой стороной вверх.